Здравствуйте, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на продающей страничке своего тренинга. Проверенная методика гарантированного заработка для интернет-новичков. Это первая ступень тренинга. Весь тренинг состоит из трех ступеней, которые последовательно идут одна за другой. Кого же я записывал первую ступень тренинга и что будет в этом тренинге? Первая ступень тренинга рассчитана на людей, имеющих начальную подготовку, начинающих пользователей ПУКА. людей, которые ничего не знают о партнерских продажах, ничего не знают. SP и биржа, людей, которые не знают или не умеют рекламировать свои товары, услуги в интернете, людей, которые не умеют использовать социальные сети для бизнеса, для тех, кто не знает или не умеет использовать малобюджетные источники трафика для рекламы и для привлечения клиентов. Первая ступень тренинга писалось для тех, кто не владеет этими инструментами, но хочет их использовать профессионально. В тренинге я рассказываю только о работающих проверенных методиках. То есть я не рассказываю ни о каких схемах, которые работают недолго. то есть Я не рассказываю ни о каких кнопках бабло. Для успешного прохождения тренинга вам потребуются небольшие денежные вложения в размере 210 рублей. Эти деньги потребуются вам для регистрации, для оплаты на услуги перенаправления вашего дома. Чему же вы научитесь на этом тренинге, какие практические навыки вы приобретете? В первую очередь вы узнаете, насколько проста и логична схема партнерских продаж. Вы узнаете и научитесь пользоваться spa бирж Узнаете все о цифровых и физических товарах. И самое главное, научитесь правильно их выбирать. То есть, узнаете, какие критерии используются, при выборе товара. Вы научитесь регистрировать домен и создавать красивые партнерские ссылки. Очень важный практический навык, который вы получаете на этом тренинге, это использовать социальные сети для бизнеса, научитесь оформлять и продвигать бизнес профиль в социальных сетях. Узнайте о двух принципиально разных схемах и научитесь практически не пользоваться. Я говорю о двух схемах продаж в социальных сетях это мужская схема и женская. Также научитесь творчески комментарии эти схемы овладеете практически отличным сервисом автоматизации социальных сетей получите практический навык в привлечении трафика из социальных сетей одноклассники Facebook с ютуба не пугайтесь вам не потребуется создавать видео трафика с популярных ресурсов блогов форумов и так далее в обновленной версии тренинга а вы придете уже на третье обновление этой ступени я добавил два урока один урок посвящен копирайтингу то есть умению Писать цепляющие, продающие тексты. Это единственный урок на тренинге, который провожу не я. Проводит мой друг, блогер Юлия Лихачева. То есть нужно учиться у лучших. И отдельный урок посвящен бесплатному трафику с Авито. То есть вы научитесь продавать физические товары через этот прекрасный, активно развивающийся сайт. В заключении тренинга я расскажу о платной рекламе, размею некоторые мифы и научу вас работать с авторами подписок. Вот все эти знания и практические навыки вы получите, пройдя первую ступень тренинга. Как я уже сказал, тренинг обновляется, все участники тренинга получают бесплатно обновление тренинга и получают возможность купить следующую ступень с 50% скидки. Друзья, хвалить свой тренинг как-то не совсем хорошо и правильно будет. Могу сказать только одно, что тренинг честный, я вложил в него душу. Приглашаю вас на свой тренинг, надеюсь, вы не пожалеете. Желаю всем счастья, с вами был Игорь Черноузов.